В России обнаружили вундеркинда-миллионера, в свои четыре года мальчик, судя по документам, купил в квартиру в Москве за 500 миллионов рублей. Маленький Артур Ибзеев оказался внуком судьи Конституционного суда Бориса Ибзеева. Вы знаете, я в свое время знал лично Бориса Ибзеева, он преподавал в том институте, в котором я учился, это был приличный человек, но путинщина его полностью разложила. И разложила таких, как он, да, и таких как вот он полностью разложившихся сотни тысяч. И это правящий класс. Это правящий класс негодяев, действующий только в интересах негодяев. Нет у них никаких других интересов. А теперь у них подросли дети, подросли внуки, как мы их называем, динозаврики. да? И вот этим динозаврикам нужны новые должности, нужны новые бизнесы, нужны новые лакеи, шлюхи и так далее. И мы это все обслуживаем. Все это идет за наш счет. Там, какой-то свиночайка становится мусорным оператором, самым главным, да, там, с миллионными прибылями. Отчитывается, он, он ходить не может, уже нажрался так, что ходить не может, а он самый лучший бизнесмен и мусорный оператор. Дочки Путина миллиардерши, да, почему? Потому что они получают миллиарды на какую-то науку, какую нахер науку. Я уже не говорю там про всяких Мизулиных младших, да, которые там при президенте Российской Федерации for... Совете по правам человека. Какие там могут быть права, если там такие вот мизулины? Но мы видим, как сейчас идеи патриотизма развиваются. То есть, что такое путинский патриотизм? Ну, это последнее прибежище негодяя и негодяй этот Путин. Совершенно точно. И сейчас везде толдычут об этом патриотизме. Очень хорошо этот патриотизм видим где-нибудь на Лазурном берегу, где самые лучшие яхты это яхты Мельниченко, Абрамовича, Усманова, огромные яхты до да, который больше водоизмещением и по количеству по водоизмещению больше флота россии эти яхты это очень хороший патриотизм путин и его банда имеет неконтролируемый неограниченный ресурс для подкупа иностранных политиков военных и постоянно этим пользуются они разложили весь мир путинская коррупция разложила весь мир какие-то шрёдеры какие-то Кнайсили уже работают у него в роснефти в газпроме и так что значит работают? Получают бабло оттуда. Путинские спецслужбы возят деньги чемоданами, чтобы подкупать чиновников, которые потом, когда где-то Путин взорвал склад, говорят, да нет, да это не теракт, это ерунда, это так так и должно быть. Так купили чемпионат мира по футболу, который нам абсолютно не нужен. Ни уму ни сердцу, что россияне стали от этого лучше жить. От всего, что делает Путин, лучше не становится, становится только хуже. И это главное.